Наш рейсовый автобус Кличев-Бобруйск Ну или Бобруйск-Кличев Вы же извините, что так трясет Ну, дороги, понимаете, сами Зато правда Ой, господи, девожьи мои Женку везу в магазин посмотрите на ее выражение лица какая она довольная <соединяющие> <соединяющие> стояли на улице ждали минут 20 автобуса опоздал ну это ладно короче довольная раз в месяц в магазин едет <соединяющие> вот такая <соединяющие> сельская наша жизнь едем в город небольшая друзья экскурсия населенный пункт останется не сетка вот такая у нас белорусская везка. Часть домов уже не жилых. Здесь рядышком, вблизи, вот Челинского водохранилища идет, поэтому еще более-менее населенный пункт, грубо говоря, держится. Но ну, здесь из работы только ЖД, погрузка-разгрузка вагонов, лесом, два магазина, частные, государственные, электричество и ну и все. Покажу вам вскользь правду. Хотя кому эта правда нужна? В доме живут родители. Вот он, оворывает территории. Там баньку они все поставили. А Тоже тут их соседи. Здесь уже никого нету. То есть это вот населенный пункт в трех километров от нашего деревни Несета. Есть станции Несета, есть деревня несет Сейчас мы заезжаем на. Железнодорожный вокзал Станция Несетра Господи, можно... Вот, ЖД вокзал Автобус движется по маршруту, поэтому он обязан сюда заехать сожалению ничего здесь не видно. Ну ладно. Вот это обратная тыльная сторона его. Там вот погрузка леса идет. Ну вот так у нас люди живут. населенный пункт здесь небольшой, целых семь улиц. Здесь магазин частный. Вот такой. Скорпион называется. Улица пошла туда дальше. Мы сейчас выезжаем к следующему населенному пункту. Деревня Дмитриевка. Дети остались дома. А мы едем за покупками. Юлька, зачем ты едешь? За фаршем. За фаршем. <laughs> да? фарш. Ой, господи, это боже жизнь наша такая. Вот вы, за этими кустами уже начинается населенный пункт Дмитриевка. Или еще раньше ее называли елочки. Ну да, кто там уже заходит. Лес практически весь выпилили, что караэт доел, что люди остались вот такие вот одни. Небольшие пеньки, или их называют еще раз елочки. Но ну, вот уже немножко виднеется населенный пункт Дмитлевка. По этой улице, если ехать, можно выехать к школе, сельхозтехники, химии еще и называют. Но ну, а вот такие вот улицы такая вот простая жизнь на кочевщине Мелезской области. Ну даже там асфальтирована дорога. Люди живут по-разному. Все бы главное, что пытаются выжить. Извините за качество, потому что все трясет и колотится. Все, проехали на пункт да. Ну, Поля все обработаны, засеяны. Мы живем примерно 12 километров от города, поэтому пользуемся вот таким проходящим автобусом. Здесь лесополоса такая небольшая, защитная. За ней идут поля. Ну вот, друзья, мы сейчас будем заезжать уже в город Кличев. Покажем мы вам одну из центральных улиц. Здесь она и одна центральная. Это сооружение наша Кличевская метеостанция. Супер-пупер навороченная с которым мы, наверное, получаем прогноз свободы. Ну а сейчас будем ехать по центральной улице Улица Ленинская Частично на половину Даже больше половины. Наше кольцо Если ехать в ту сторону, едем на Березино То есть на трассу Могилев-Минск Вот уже частично люди выходят на первой остановке мы сейчас проедем дальше, покажем частично город Кличев, ну, кроме центральной улицы. Улица здесь небольшая, вся на километра три, может, три с половиной плюс-минус, если вещь считать частный сектор, хотя здесь основная улица это частный сектор. Город у нас небольшой, 7200 населения, с учетом вот этой марковщины, как ее еще называют. Ну, магазина Петрухи у нас нет. Вот мы едем в магазин Петруху. Или Ларек-Петруха, как вы правильно. Или Ларек-Петруху? В Ларек. Да. Довольная, Левите. А а тут... Наша ПМК. Контора их. По этой улице Гургас потом там еще пошли всякие организации. Это равит станция наша клическая, как я и повторялся, здесь основной на этой улице частный сектор. Подведа на две стороны на центр сегодня уже мы не пойдем так что центр сегодня вы уже не видите друзья. Ну, если будет вам интересен данный контент небольшой такой то конечно вам сделаем обзорную экскурсию интересных мест это наш бывший молокозавод приемный пункт его закрыли перенесли в город бобруск и осипович ну и вот можно сказать мы приехали сейчас выйдем и немножко еще пока вот, друзья мы на им приехали впереди Белорусбанк. ну все пошли мы в магазин или всем привет всем счастья здоровья семена благополучия мирное небо надо головой всем пока друзья